Многие рекламодатели сталкиваются со сложностью подбора правильных таргетингов для запуска рекламных кампаний в социальных сетях. На самом деле все просто. Привет, это Александр и таргетированная реклама. Но для начала следует запомнить несколько правил. Не стоит выбирать в качестве таргетингов абсолютно разные интересы то есть они должны быть схожими и относиться к одной тематике. Например, таргетинги «Автовладельцы» и «Автострахование» можно использовать вместе и одновременно, а таргетинги «Красота и уход за собой» и «Работа в IT» лучше не стоит. Если вы хотите максимально понять, какой из таргетингов приносит результат, то лучше тестировать их по очереди. Если вы работаете по интересам, не следует использовать дополнительные таргетинги по аудиториям сайтов или базам клиентов поскольку вы будете работать с аудиторией пользователей, которые соответствуют выбранным таргетингам в рамках вашей базы. Выбирайте максимально релевантные таргетинг. Способов по подбору таргетингов достаточно много. Давайте разберем основные. Это ваше субъективное мнение, когда вы выбираете подходящие и релевантные вам таргетинги, исходя из понимания вашей целевой аудитории. Если у вас на сайте, который вы хотите рекламировать, уже были установлены счетчики, метрики и аналитики, то вы можете оценить интересы аудитории, которые определяются этими системами аналитики. В Яндекс Яндекс.Метрике вы можете сделать это при помощи отчета «Долгосрочные интересы». На основе данных показателя Affinity Index вы сможете определить, каким категориям интересов у вашей аудитории повышенная заинтересованность и наоборот. На какие категории интересов внимание обращать не стоит. Также можно оценить показатели вовлеченности в разбивке по каждому из выбранных интересов, а также информацию по достигнутым целям. Если говорить про аналитику, то схожим отчетом будут отчеты по интересам пользователей. В этих отчетах нет показателей схожести, как в метрике, но при всем при этом вы также можете оценить показатели вовлеченности и оценить наиболее конверсионную аудиторию сайта. Эти отчеты в аналитике на английском языке. Каждая из приведенных ранее систем имеет свой перечень интересов, которые не идентичны тем, которые есть в социальных сетях. Но их тематики и направленности все равно совпадают, что может облегчить жизнь для рекламодателей. Кроме этого, в MyTarget есть вложенные функции по анализу интересов аудитории. Счетчик TopMail.ru, кроме того, что он выступает в качестве третьей системы аналитики вашего сайта, собирает информацию о действиях, которые выполняют пользователи на нем а также предоставляет информацию об их интересах и демографии, которые индексируются точно так же, как в кабинете MyTarget, то есть информация, которая обрабатывается такими же алгоритмами. Здесь вы можете найти такую информацию как информация о просмотре ТВ, доходность, занятость, интересы, семейное положение. Кроме этого, недавно появился инструмент, который называется портрет аудитории. Портреты аудитории предоставляют рекламодателям информацию о том, Насколько аудитория в MyTarget соответствует пользователям из клиентского списка, пользователей или посетителей сайта. Принцип работы аналогичен отчету по долгосрочным интересам в метрике. Помимо интересов, вы увидите информацию о поле, возрасте и географии. Но это не все. Вы также можете определить интересы при помощи экспорта статистики MyTarget. Выбрав соответствующую галочку «Интересы», вы узнаете, какими интересами обладает аудитория, кликавшая на ваше объявление.